Я хочу представить в нашем эфире Джона Шоула, родоначальника культуры сервиса, создателя Service Quality Institute, обладателя звания Customer Service Guru от издательства Time и автора семи бестселлеров, кстати, забегаю наперед, в сентябре месяце у Джона выйдет новая, восьмая книга. Она тоже будет переведена на русский язык, и мы сможем ее заказать. И я приветствую, Джон Шолл, я рада приветствовать тебя в нашем эфире. Hi, Джон, how are you? Спасибо, мне очень нравится Украина, я люблю эту страну. Это, наверное, самая красивая страна в мире. И, конечно, скажу, как мужчина, у вас самые красивые женщины. Это очень приятно слышать. Джон, скажи, пожалуйста, мы сегодня хотим с тобой поговорить о клиентском опыте, о том, как изменилось поведение потребителя во время мирового карантина. Из того, что я видел, по крайней мере, в США, потому что я с февраля находился в этой стране и никуда не ездил, Клиентский сервис ушел, его просто смыло. Это, наверное, самая худшая ситуация, которую мне удавалось видеть за последние 40 лет. Вы, наверное, помните, раньше Советский Союз, да, поскольку Украина была частью Советского Союза, там была такая философия, что вам очень сильно повезло, что вы тут живете, что вы здесь имеете работу, имеете какие-то социальные блага. Вот таким же образом сейчас действует США. Поэтому у нас сейчас говорят так, где-то неделю назад было сказано, что это очень привилегированно жить в нашей стране и ходить в наши магазины. Я считаю, что этот человек полный придурок, что он так сказал, потому что во время карантина компании сталкиваются с огромными финансовыми проблемами, и я думаю, что ситуация будет еще хуже скоро, потому что сейчас уже клиенты хотят себе горло перерезать. Без клиентов не будет никакого будущего. И это время, когда нужно обеспечить самый лучший клиентский сервис за всю жизнь, а не самый худший клиентский сервис. Все компании по штатам, они делают все, что от них зависит и все, что является в их возможностях, чтобы действительно... Клиента вообще вырубить, отключить, и чтобы он больше не возвращался. Есть, на сегодняшний момент невозможно привести пример новых потребительских привычек. Что нужно взять во внимание для адаптации сервисной стратегии? Не для того, чтобы вымер клиентский сервис, а чтобы адаптировать сервисные стратегии к выигрышной культуре. Нужно всех обучать, весь свой персонал, чтобы они заботились о клиенте наилучшим образом, чтобы сервис был просто люксовым. Лучше людей наделять полномочиями, чтобы они могли гибко действовать с клиентом. Иногда работодатели очень законцентрированы на правилах и на процессах. В Украине тоже есть тенденция такая, что нужно правила, процедуры, все очень жестко. Но мы же сейчас выживаем, это наша цель. Нам нужно строить этот бизнес для того, чтобы он имел возможность расти и развиваться. Естественно, поверьте, что ваша положительная история будет по сарафанному радио распространяться, и вы, неважно в какой сфере вы работаете, в ритейле, в IT, неважно. Важно то, как вы обучаете своих людей, свой персонал, чтобы они любили своего клиента, чтобы они его со всех сторон облизывали. И тогда вы сможете действительно обеспечить успех, и вы за это будете благодарны сами себе. Неважно, как вы обслуживаете клиента. Лично, по интернету, по телефону. Надо заставлять клиента тратить у вас. Угу. Клиенты всегда хотят от сотрудников компании вежливости, знания продукта, помощи и энтузиазма. Эта формула вы рассказывали еще раньше, в прошлые визиты. Осталась ли она сейчас такая же или нужно добавить новые факторы? Что хочет клиент? Я думаю, что клиенты хотят любви, они хотят, чтобы их признавали, они хотят э, ощущать благодарность, они хотят чувствовать, что их ценят в первую очередь. А сейчас многие компании сконцентрированы на правилах, на процессах. Я живу в Миннесоте, а это северная часть Штатов. И у меня вот небольшой тут магазинчик, который продает какие-то железки. да. Я два раза прохожу мимо, каждый день мимо этого магазина. И а, какие-то промтовары там. Вот люди там просто супер. Они постоянно мне говорят, здравствуйте, господин Джон. Хоть нам туда и не надо как бы постоянно ходить, но мы, тем не менее, туда ходим, потому что мы ощущаем с женой, что нас там ценят, и мы готовы у них тратить деньги. А есть другие компании, которых очень много, они просто ужас какой-то. Именно в это время нужно, вы как собственник бизнеса, допустим, вам нужно более проявлять гибкость, любовь и понимание к, в сторону своего клиента, чем раньше. Что еще? Наделение полномочиями своих людей – это тоже один из ключевых ингредиентов качественного обслуживания клиента. И это не то время, когда нужно э, как бы настаивать на том, что вот я сказал и все. Так может быть так, но ну, ну, не иначе. Нужно проявлять гибкость. Если клиент хочет это так, пожалуйста, дайте ему это. Я считаю, что сейчас в этой стране, в США, работодатели, они очень-очень зациклены на правилах. И у, у менеджмента то же самое отношение. Вот именно так мы будем делать и не иначе. Вот у нас такие то правила, у нас такая политика, такие то у нас процедуры. Я считаю, что э, надо гибкости сейчас в 10 раз больше, чем раньше. Хорошо. Кроме гибкости, что нужно еще? Чем сегодня отличаются стандарты сервиса от тех стандартов, которые были до пандемии? Я вам приведу просто пример. У меня есть ценные бумаги, у меня и дочери тоже есть ценные бумаги. Есть компания большая, называется Шваб. Это э, брокерская компания. Они, кстати, закрыли все офисы в США. Если ты хочешь, допустим, инвестировать какие-то деньги, нужно тогда по почте с ними связываться. Э, у них, э, в принципе, как бы сервис 24,7, но они все офисы позакрывали. Ну, это полное дерьмо, извините. Почему нельзя обратно вернуться, зайти к ним в офис, пообщаться? Ну, пускай в маске, пускай в перчатках, неважно. Вы же систему разработали этой, для этой компании. То есть вы сами, сами создали такую компанию, понабирали кучу клиентов, инвесторов, а теперь эти инвесторы не могут туда обратиться. Вот там работали обычно такие молодые люди, как Алена, допустим, или даже моложе. Никого нет, все, все закрыто. Ну вот я считаю, что это не гибкость, не та гибкость, которая нужна. Особенно молодым людям они ценят, допустим, скорость, они любят технологии, они даже не хотят ни с кем общаться, они все это делают по интернету, с телефона, с компьютера, неважно. Им не нужно как бы, людей видеть, да? А более пожилые люди, им нравится общение живое. Сейчас нельзя, допустим, терять 25% своих клиентов, потому что ты не можешь проявить гибкость. Нужно быть креативным, определять, каким образом вы будете обслуживать каждого клиента из всех э, сегментов, которые есть. Кроме того, что молодое поколение хочет общаться в чатах, а более взрослое поколение хочет общаться вживую, есть ли еще в чем-то отличие стандартов обслуживания? Давайте я вот про чаты вам расскажу. Я вообще поверить не могу, что некоторые компании в США э, используют эти чаты, но там, не, с другой стороны, не живой человек, а робот с тобой общается. Это ужас какой-то. Там уже человека нету, с другой стороны, провода, скажем так. И это просто какой-то кошмар. Некоторые из нас, допустим, хотят приходить физически в какое-то место. И мы хотим и рассчитываем получать рабочее время этой компании, когда нам удобно, а не когда компании удобно. Ты хочешь и рассчитываешь получить какое-то нормальное общение. Теперь в ситуации с COVID-19 очень многие американские фирмы, они вообще снобы какие-то. Они абсолютные снобы. Приведу вам пример. Есть очень большая компания, называется Trader Joe's. У них где-то 800 мест, как бы точек, да? Вот я, допустим, жене цветы купил. А они, они там... Короче, из-за того, что ограничения сейчас введены, да, можно впускать только несколько человек там в помещение. да, вот хочешь ты цветы, цветы купить, допустим, да. Там максимум можно 20 человек заходить. И у них раньше очереди стояли вообще. А сейчас они сказали: так, мы, типа, если. Мы не можем пускать больше людей, люди уже не хотят стоять в очереди толпиться у этого магазина, допустим. Я еще пообщался с их менеджером, а менеджер мне заявил, что... А мы сейчас не компенсируем, допустим, деньги, если товар испорченный. Вот ты пришел с цветами домой, поставил в вазу, а они сдохли сразу же. Они тебе не возвращают деньги, раньше возвращали. Но я вернулся, короче, обматерил этого менеджера который, в свою очередь, обмантерил меня. Я не считаю, что такая компания сможет выжить в данной ситуации, если такие, такое вот отношение к бизнесу, к клиенту. Но при этом, например, на платформа Zoom, которую мы все сейчас активно используем для коммуникации в онлайне, у них полностью поддержка происходит на, с помощью ботов, с помощью чат-ботов. И при этом капитализация бренда сильно растет. Где грань между персональным сервисом и автоматизацией сервиса? Если посмотреть на Zoom, компания, видите, как у них по показателям растет? Просто как ракета вверх летит. Они, конечно, сыграли качественно на этой пандемии, считаю, что они технологически очень продвинутые, хорошая технология, большинство из услуг вообще бесплатно, все сейчас пользуются Zoom, но они понимают преимущество технологических решений, поэтому и пользуются этими технологиями, но нужно помнить всегда, что технологии не всегда могут обеспечить стопроцентное качество работы. Если что-то засбоит, нужно иметь человека, людей, которые могут общаться с клиентами. Кто-то по имейлу предпочитает общаться. Можно через Facebook. Люди любят Facebook. Можно через чат общаться. Но все равно люди нужны с другого конца провода. Я вижу, что сейчас чаты все больше уходят в США. Потому что люди хотят живое общение. Плюс люди хотят иногда физически куда-то прийти. А другому, например, нравится телефон. П Позвонил? допустим, и заказал что-то. Ну, вот нужна гибкость, должен быть вот этот вот целый букет разных возможностей. В любом случае клиенту нужно любить и относиться положительно к нему. И вот кризисов нужно обучать чаще. Как говорить сегодня с сотрудниками о сервисе и клиентоориентированности? Я думаю, что есть некоторые принципы, которые не очень просты. Улыбайся. Это номер один. Ничего нет лучше, чем улыбка. Номер два. Ты должен признать своего клиента. Обращайтесь по имени. Не знаете, как человека зовут, спросите. Извините, как вас зовут. Номер три. Скорость. Все, во всех процессах нужна скорость. Неважно тебе 80 лет или тебе 25 лет. Потому что молодежь любит все быстро. Старшему поколению нужно время. Но нужно относиться к человеку как к представителю королевской семьи. Неважно, не обращать внимания на пол, образование, цвет, цвет кожи. Клиенту нужно в любом случае относиться как к королю. В Украине у вас же тоже эта культура есть, культура гостеприимства. И вот еще, что есть в Украине плохого. Это то, что большинство компаний считают, что если у них слишком много людей, то это обеспечивает качественное обслуживание клиента. И у вас очень много в некоторых компаниях сотрудников, слишком много. Нужно, конечно, косты свои снижать сейчас в кризисное время и нужно оставлять только необходимое количество людей. Поэтому мне кажется, что в Украине процентов 10 людей вообще не нужно нанимать, то есть их нужно убирать из компании. Вы просто выбрасываете на мусорку деньги, вы их просто зарываете. Нужно разрабатывать своих и развивать своих людей, чтобы они дружно относились к клиентам. Если они ваш месседж не воспринимают, отправляйте их к чертовой матери, к своим конкурентам. Как воспитать в них эту клиентоориентированность? Как воспитать к ним любовь к людям, заботу о клиентах? Вот это и есть сильной стороной нашего института, Service Quality Institute. Вы знаете, какие у нас есть программы, некоторые программы доступны на русском языке. Мы обучаем трем вещам. Поменяй поведение. Поменяй отношения. Если кто-то заходит к тебе в магазин, неважно, по Zoom обращается или по телефону, относитесь к клиенту как к королю или королеве. Мы просто предполагаем, что люди наши так работают, но на самом деле нет. Нужно обращать на это внимание, развивать в них навыки. Это не так сложно, это не какая-то ядерная физика. Если у меня бы был ресторан, не знаю, есть ли сейчас рестораны, которые доступны у вас, мне было бы очень просто прямо сейчас заработать деньги на ресторане. Я бы знал бы каждого клиента по имени. Кто-то заходит, если я, допустим, хост или хостес, я бы сказал, «Добрый вечер, уважаемый господин. Меня зовут Алена. А как вас зовут?» «А, господин Шоу». Спасибо, господин Шоул. Вы у нашем ресторане до этого были или нет? А, вы впервые пришли. Это прекрасно, господин Шоул. Позвольте мне представить э, Марину. Марина – это ваш, ваш официант. Марина, это господин Шоул. Это наш новый клиент. Давайте его обслужим по полной программе, потому что это для нас самый ценный сегодня человек. Вопрос. У вас в Украине так работают? В США даже этого нет. Не обязательно иметь кучу сотрудников для того, чтобы обеспечить это. Нужно обучать людей, развивать в них эти навыки обслуживания клиентов. Нужно обучать и нарабатывать в них эти навыки, каким образом обращаться к клиенту. Почему важно обращаться к клиенту по имени? Нужно образовывать всю вашу рабочую силу. Самое слабое звено может разрушить ваш бизнес. Допустим, опять-таки, вернемся к примеру ресторана. Можно ресторан убить только одним хостесом, одной хостес или одним официантом. Вы должны сделать так, чтобы каждый был сосредоточен на обслуживании клиента качественно. Нужно всегда предвосхищать желание клиента, если вы собственник этого бизнеса, вы должны постоянно оттачивать это мастерство у своих людей. Одна из участниц у нас прямо сейчас в чате пишет, что вспомнила историю про развитие заботы клиенту в приватбанке. Сотрудникам завязывали глаза, чтобы они могли себя почувствовать в роли клиента с плохим зрением. Фантастический опыт. Я хочу задать следующий вопрос. Как настроить обратную связь в компании на тему сервиса? Я считаю, что это очень живой инструмент. И, к сожалению, мало компаний, которые действуют таким же образом, обучая своих людей. Я не думаю, что это очень сложно. Вот я начинал... На самом деле, еще в 1979 году, еще до того, как большинство из вас родилось, поэтому я начинал заниматься тогда обслуживанием клиентов. Тогда у нас, в те времена, обслуживание клиентов было не на самом высоком уровне. Я задался вопросом: почему же так? И я тогда начал разрабатывать эти программы и обучать людей. И уже в первом, первую программу подготовки была у нас разработана, по-моему, в 1980 году еще. Она строилась на шести основных принципах, которые вы можете использовать самостоятельно. Если у вас 10 сотрудников, неважно, хоть у вас 200 сотрудников, э, да, есть у ваших сотрудников какие-то проблемы. Бывают проблемы с женой, с девушкой, с мужем, там, я не знаю, попугайчик заболел, ну что-то такое. У каждого свое. Нам нужно каким-то образом поддерживать вот этот боевой дух в компании, чтобы он э, влиял положительно на нас. Это за секунду можно сделать. Я знаю, что вы, допустим, любите Россию очень сильно, да, в кавычках. Но в России очень много вообще э, проблем с тем, что там люди просто не улыбаются. Вот вспомните, если были в России, тут, наверное, как улыбку можно количество улыбок можно посчитать нам на пальцах одной руки. А вы, Украина, более независимая страна, более радостная и радушная. Поэтому у вас улыбок намного больше. Улыбка – это же тоже принцип коммуникации, это просто невербальная коммуникация. Это за секунду можно построить настроение, да, жестами, улыбкой, тоном голоса. Ну и нужно как бы делать то, что ты обещаешь клиенту. Поэтому да, э, с одной стороны, у тебя э, обслуживание, то есть отношение к клиенту, во-вторых, ты должен выполнять свою работу. Нужно слушать для этого клиента очень внимательно. И потом уже последний принцип. Вы должны разбираться, быть экспертом в своей работе, в своей функции. А за секунду можно определить, человек разбирается в вопросе или не разбирается. Как мы за секунду определим? Эй, доброе утро, меня зовут Джон. А как вас зовут? О, Сергей! Сергей! Приглашаю, проходите, пожалуйста. Я хочу э, рассказать. Вот Amazon, допустим, называет человека по имени. Apple обращается всегда по имени. Это самая успешная компания в мире сегодня. Если они используют имя человека, клиента, то почему же, черт возьми, мы не можем этого делать? Почему мы не можем работать как Apple? Вот в Штаты приезжаешь, заходишь в Apple Store, у них люди сразу же к тебе подходят, здороваются. У них iPad в руке. Записывают сразу ваше имя, спрашивают, что вы ищете, имейл-адрес спрашивают, а вот еще что? Они описывают, как вы выглядите. По iPad. Они смотрят на Алену. Они говорят: так: прекрасная, красивая девушка, брюнетка, носит белое. Допустим, через минут 20 кто-то подходит и говорит: Алена, еще минут 10, и все. А вы думаете, что? Как вы знали, что меня зовут Алена? Они используют технологии, банки в Украине. Все еще эти терминалы используют. Ты заходишь в банк, и у тебя терминал там стоит сразу нажимаешь какие-то кнопочки, ты хочешь на депозит положить деньги, какие-то деньги перевести куда-то, вот, и там в, выходит, допустим, э, на этом терминале ты получаешь какой-то код, да, этой электронной очереди, потом садишься с этим билетиком и ждешь своей очереди. Используйте технологии. Apple сейчас бренд номер один в Штатах. Они используют такие технологии. Почему же не купить iPad, допустим, дать молодого сотрудника, молодому сотруднику, парню, девушке, приятной внешности, пускай человек просто стоит с iPad и приветствует, приглашает всех э, клиентов. Это уже будет толчок вперед. Не надо эти, эти дурные терминалы использовать, как в банках. Apple, кстати, Verizon и T-Mobile и все другие телефонные, то есть телекоммуникационные компании в Штатах делают также, поступают именно так же. Не так это все сложно. Супер, Джон. Говорят, что культура съедает стратегию на завтрак. Как прописать стандарты клиентского сервиса в корпоративную культуру компании? Алена, вы правы абсолютно. Это должно быть частью культуры. Именно поэтому я написал новую книгу, которая выходит через буквально месяц с небольшим. Как бы вот качественное отношение к клиенту – это должно быть обязательство на всю жизнь компании. Нужно постоянно обучать всех сотрудников. И тогда у вас текучка, допустим, крайне большая, да? Пока обучил людей, половина уволилась уже. Поэтому отношение у многих компаний такое: а что их учить? Слушай, они все равно скоро порасходятся. Но у вас же тоже клиенты постоянно новые появляются. Им все равно, что вы делали вчера. Их интересует то, что вы для них можете обеспечить сегодня. Вам нужно сделать так, чтобы люди у вас были обучены всегда. А навыкам клиентского сервиса. И один из навыков – это именно делегирование полномочий. Пускай ваши сотрудники будут наделены полномочиями, допустим, тратить, да, ты можешь 5, 5 долларов потратить. Ты уполномочиваешь его, так, ты можешь потратить 5 долларов. Сразу же происходит <связано> два чуда одновременно. Люди чувствуют себя уверенно, начинают относиться к клиенту как к королю или королеве, и становятся таким образом эти компании Амазонами и Apple. Кроме наделения полномочий, что еще может стать каноном клиентского сервиса в корпоративной культуре? Один из навыков – это, знаете, восстановление услуг. Неважно, насколько мы хороши, что-то иногда идет все равно не так. То есть восстановить реноме после какого-то плохого опыта. Да? Неважно, насколько вы обученные, насколько вы кл классные, все равно происходят иногда фейлы. В США, если есть проблема, она, уже сотрудники начинают врать, чтобы скрыть эту проблему. Я не знаю, есть ли у вас такое. Поэтому я всегда, если напортачил, нужно четыре шага предпринять. Номер один. Работать, действовать надо быстро. Это значит, что за 60 секунд нужно все быстро исправить. Времени нету для того, чтобы передавать эту информацию выше. Непосредственно при контакте с клиентом этот сотрудник должен быть наделен полномочиями принимать решения. Это одна из четырех частей. То есть в-третьих, нужно обязательно брать на себя обязанности. Если я допустил ошибку, ей нужно это признать. Да, это сделал я. Но люди не хотят свое лицо терять, поэтому врут. И думают, да боже, кто там запомнит ну, пообщался плохо с клиентом, да ничего, придет другой. Ничего нет плохого, если ты скажешь, вот тут мы реально налажали, ребята, и это была моя вина, что катастрофа какая-то произойдет от этого. То есть человек должен принимать взвешенное решение. И вот эти четыре фактора, они смогут компенсировать и восстановить эту вашу э, испорченную ситуацию. Если, допустим, я продаю какой-то софт, и оно у меня висит, эта программа, Предложите человеку, клиенту расширенную гарантию. Продлите срок гарантии. Вот все сейчас в Zoom сидят, да, общаются с нами. Ясно, что у каждого есть те вещи, которые вы цените. И у вас этого может ничего там особого не стоить. Вы всегда можете что-то дать бесплатно. Нам нужно определить хотя бы, 10 разных вещей, которые мы можем давать клиенту в случае проблемы, которые вам будет стоить недорого, но это будет ценно для клиента, чтобы клиент говорит, о боже мой, это супер круто, вот нужно клиента вывести из адового состояния в райское состояние, очень быстро, человек вам, допустим, который столкнулся с проблемой в связи с вами, он матерится, говорит какую-то ерунду, говорит, "Я для чего я сюда пришел, Я больше ноги мои здесь не будет, но он должен уходить при этом от вас со улыбкой на лице и ощущать себя как самый счастливый человек в жизни после вашей. Работы. Можем продолжать дальше, Джон. У меня к тебе следующий вопрос. Некоторые эксперты говорят, что метрики изменения клиентского сервиса измерения, такие как NPS, уже не актуальны. Важно определять, как лояльность сегодня конвертируется в прибыль. Я думаю, что NPS как фактор это эффективный достаточно инструмент, который дает преимущество а, в ответе на один простой вопрос. Вы могли бы рекомендовать нашу компанию своим друзьям. А. Исследования проводятся много, да, э, люди постоянно в каких-то опросах, э, оп опросе как участвует, да, там заполняют что-то. Я, кстати, их не люблю. Я считаю, что эти опросники, анкетирование – это то, вряд ли кто-то будет читать, честно говоря. Но NPS – это очень хороший инструмент, который можно использовать во благо. Я бы не согласился с тем, что NPS – это не актуальный более, скажем так, метрический показатель. А, да, как раз. А что сегодня позволяет конвертировать лояльность клиентов в прибыль, кроме NPS? Просто нужно обслуживать классно человека. Хороший сервис тебя не заведет в тупик. Если ты лидер в обслуживании, если у тебя есть культура клиентского сервиса, все равно нужно продолжать совершенствоваться и думать, как я еще лучше могу обслужить своего клиента. То либо по телефону, либо по интернету, либо по имейлу, или это будет личное обслуживание, то есть физически. Для многих, работодателей и работников, в принципе, как они относятся к клиенту. О, опять пришел этот, слушай, э, придурок, как его только не называют, отрывает меня от более важных дел. Очень мало компаний, где действительно любят своих клиентов. И у вас есть 2-3 секунды на то, чтобы человек уже построил какое-то отношение к вам. Он смотрит на ваши жесты, на тон вашего голоса. Он может четко сам уже определить и почувствовать, Ценишь ты его или ты его не ценишь? И что может еще вас убить? Это то, когда сотрудники исключительно следуют политикам, правилам и процедурам. Может быть, самые классные люди у вас работать, которые супер лояльны клиентам, но глупые правила, сумасшедшие политики... И какие-то ужасные системы могут это все прибить. Какой сотрудник вам скажет, «Боже, дай мне больше правил, больше процедур, больше политик?» Никакой. Клиент не хочет знать о ваших правилах и ваших принципах. Если вы пользуетесь глупыми системами, политиками и принципами, ваш бизнес умрет. Потому что, естественно, сотрудники будут следовать этим правилам. Им будет легче отказаться от клиента в угоду использованию правил, исследованию правилам. Они знают, что все сейчас находятся теперь вот в Zoom, да, знают, что тут собрались сегодня, допустим, собственника бизнеса, они зарабатывают достаточно много денег, даже несмотря на пандемию. Но... Людей все равно нужно обучать и давать им полномочия. И нужно каждый раз и каждый день усиливать эти полномочия. Люди будут светиться у вас, у них глаза будут светиться, потому что у них есть полномочия, они имеют определенную гибкость. Начинайте прямо сегодня или завтра. Избавляйтесь от глупых правил и... Введите какие-то новые принципы качественного, качественного обслуживания клиента. Уберите глупые правила. Вот и все. Вопрос от Евгения в нашем чате. Какой самый большой апгрейд вы сделали в подходе к сервису, получив урок провала или провалившейся компании? Я вот простой пример приведу. Это пример этого месяца фактически. Я подписался на 1-2-3 uh, greetings. Это система, которая позволяет запоминать uh, особые даты и дни рождения. И я вот начал получать от них e имейлы, что у вас карта типа уже устаревшая, вам нужно ее обновить. И я им отписал, им письмо, говорю так. Я полгода от вас не получал никаких уведомлений, чего вы мне сейчас пишете. Они мне ответили, говорят, у вас есть личный э, э, этот, аккаунт на IOL, A AOL, это у них почтовый сервер. Говорят, мы сейчас, э, теперь вот, э, пожалуйста, простите, что мы вам напомнили о том, что нужно обновить э, кредитку, мы вам э, бесплатно можем продлить вашу подписку на еще полгода, то есть они решили мою проблему, с одной стороны, но извиняясь за то, что они ко мне обратились, они решили продлить мне просто эту подписку. Что это им стоило? Да ничего, ноль. Копейки. Ну, сейчас у меня обновленная подписка, и мне просто вот не понравилось, что они ко мне написали, типа, обновите карточку. Вот эта система восстановления, это должно, должен быть принцип недорогой для нашего бизнеса. У каждого из нас есть либо услуги, либо какая-то продукция, которая для клиента представляет очень высокую ценность. В глазах клиента это ценно. А вам нужно обучать ваших э, сотрудников, чтобы они имели возможность давать что-то бесплатно, если они где-то напортачили. И это все нужно решать за 60 секунд или даже быстрее. Так, хорошо. А что касается вот мы уже сегодня говорили про жалобы и фраза из вашей книги "Первоклассный сервис как конкурентное преимущество" о том, что сотрудники, как правило, не любят жалобы просто потому, что их никогда не учили с ними работать. Что должен знать сотрудник, чтобы правильно реагировать на жалобу взыскательного клиента? Это абсолютно правда. В семьдесят году, еще до того, как Алена родилась. Я как раз э, тестировал нашу программу клиентского сервиса в полевом режиме, знаете. То есть я тестировал этот дизайн весь. Я говорю, так, чего у меня не хватает в программе? Первого, у меня нет управления жалобами и плюс номер два, как зарабатывать на качественном обслуживании. То есть мы добавили эти два компонента и уже с... Января 80-го года я начал обучать людей, каким образом справляться с этими сложными клиентскими ситуациями. И это просто может полностью разрушить ваш день. Вот представьте, что вы в 9 приходите на работу, в 9.05, кто-то вам звонит по телефону, матерится, как я не знаю что. Ну, наверное, у вас в Украине не матерятся люди, это только в США матерятся. Ну, вот представьте, что вам человек звонит, матерится, злой а вы должны оставаться в хорошем настроении на протяжении всего дня. Но просто этот день у вас как бы не задался с самого начала. Как же оставаться вот с улыбкой на лице? Нам нужно для этого людей своих обучать. Каким образом справляться с сложными ситуациями, с злым клиентом. Вот чтоб, как человека обратить на, совершенно на, на другой настрой за секунду. Сейчас большинство э, работников Допустим, сидишь ты в колл-центре, кто-то там позвонил в плохом настроении, и люди сразу вешают трубку. Некоторые так поступают и думают, что это им так сойдет с рук. Но это так не пройдет. Вам нужно обучать людей справляться со сложными ситуациями. У нас есть программа, которая называется «Как справиться с раздраженным клиентом». И мы дадим, даем тут шесть шагов основных, каким образом работать. Первое – слушать внимательно. Реально, пускай человек вывалит все, что он там надумал. А, Во-вторых, надо поставить себя на место этого клиента, потому что таким образом вы можете имп... проявлять эмпатию. Плюс задавайте вопросы. Задавайте вопросы, которые а, будут логичными. Кстати, можно использовать эту практику и с девушкой, с парнем, с женой то же самое. У вас же возникает конфликтная ситуация. Плюс э, предложите альтернативы. След... Следующее. Извинитесь, и последний пункт номер шесть – решите проблему. Я бы сказал, что, наверное, 95% всех сотрудников даже никогда в жизни не получали такого, такую подготовку. Да? Каким образом, допустим, справляться с такими эмоциями, да? чтобы не разрушить свой день? Отличная рекомендация, шесть шагов. Тут еще уточняющий вопрос у Юлии. Почему вы считаете, что 10% сотрудников в Украине некомпетентны в сервисе и поэтому не нужны компании? Эта точка зрения касается конкретно Украины или это общее наблюдение за персоналом в компаниях по всему миру? Это касается всех стран СНГ, России, Азии, Африки, Ближнего Востока. Не так, не так много этого всего в Европе и в США, но по Латинской Америке тоже та же самая проблема везде, повсеместно. Там, я думаю, что у компаний процентов 25 лишних людей. Им все равно, какие у них косты, им все равно, какие у них цены, им все равно наплевать на эффективность и так далее. Вы когда-то дали совет, что если вы хотите добиться подлинной ответственности и самостоятельности от сотрудников, то необходимо им дать полномочия на два уровня выше, чем от того, чем они сейчас занимаются. В чем выражается эта опция на два уровня выше? Я действительно рекомендовал бы, чтобы каждый сотрудник мог принимать быстрые решения прямо на месте, во благо клиента. Именно это и есть уполномачивание. То есть мы не говорим о решениях на миллионы долларов. Мы говорим о решениях на... Мы только говорим о быстрых решениях. Когда вы поднимаете человека на два уровня выше, это вам будет стоить дороже. Большинство людей, вот, допустим, моя жена, она никогда жаловаться не будет. Но и возвращаться тоже. Она никогда письма не напишет тебе, никогда смс-ку не отправит не будет общаться и жаловаться по поводу того, что ее плохо обслужили. Она просто никогда не вернется обратно. Вот и все. Если кто-то, допустим, жалуется, это вам повезло просто. Нужно давать людям полномочия. Может, вы там поставите какой-то потолок 200 долларов, 500 долларов самостоятельного решения. Рыц, Карлс гостиницах Ридс-Калтон, у них под потолок решений 2000 долларов. Но я могу посчитать на пальцах одной руки те случаи, когда я видел работника, который принимал эффективное, быстрое решение, никому не позвонив, чтобы получить подтверждение в мою пользу. А что делать, если клиент злоупотребляет и действительно жалуется неконструктивно и не по существу. То есть стоит ли обрабатывать его жалобу? Стоит ли точно так же искать компромиссы? Либо это клиент, который специально жалуется, чтобы получить какую-то выгоду. 2-3% наших клиентов да, действительно пользуются нашей системой в суе, во свое благо. И злоупотребляют системой. Амазон стоил 49 миллиардов долларов в прошлом году. Я никогда не слышал от Амазона слова «нет». У них в словаре нет этого слова просто. Они не хотят заработать по, бы по, бирику, да, по быстрому. Это люди, которые постоянно настолько вежливы, настолько благодарны, настолько гуманны, всегда обслуживают клиента по первому разряду. Они добавили 175 тысяч. Тысяч новых сотрудников в марте, за март-апрель этого года. Кто, как, кого должно волновать, что кто-то злоупотребляет вашей системой? Наплевать на это. Проблема в том, что сотрудники знают, что клиенты иногда врут. И им нельзя доверять этим клиентам. Поэтому руководитель, собственник знает, что клиентам доверять не стоит и он этого, популяризирует эту идею все начинают относиться к клиенту также и теряют компания все день у нас есть какие-то ценности которые мы должны следовать доверяйте вашим клиентам очень просто влюбить в себя человека вот используйте facebook twitter социальные сети для этого есть три способа как можно свой бизнес развивать в Украине? Первый. Приведите в ваш местный банк и положите депозит на 2 миллиона долларов. Вы знаете, что депозиты у вас хорошие, потому что у вас ставки высокие процентные. Это один способ разбогатеть. Второй способ. Я специально это говорю таким образом. Алёна. Второй месседж Трать, – тратьте по 100 тысяч долларов в месяц на рекламу. Зайдите в какую-то телекомпанию, обратитесь к компании-поставщику билбордов. И методов рекламы – тысячи. Вы можете как групп рекламировать тысячами способов. И денег туда на это никогда не хватит. То есть можно потратить любую сумму. Третий способ – можно сделать вау. Клиентский опыт. И мы тогда уже будем полагаться на сарафанное радио. 80% вашего, ваших клиентов – это те клиенты, которые будут возвращаться. Алена, давайте посмотрим на какую группу 80% людей э, за последние несколько лет возвращаются к вам. Они возвращаются при, приходят на ваши семинары, вебинары и так дальше. Нам нужно, чтобы эти люди постоянно находились в состоянии большой любви нашей компанией, и рассказывали всем, насколько мы классные. Именно тут э, работает сарафонное радио. Таким образом бизнес начинает расти. Хороший клиентский сервис э, может обеспечить все это. Надо вау, если можно так сказать, чтобы клиент постоянно говорил вау. Чтобы вы были исключительной компанией, и вас люди просто любили до потери пульса. А, Джон, я хочу задать тебе последний вопрос и предложу нашим участникам задать уже вопросы тебе. И если бы э, тебя попросили описать идеального современного сервисного сотрудника, какие бы скиллы и характеристики вы бы назвали? Как понять, что на входе в компанию способен этот сотрудник реализовать сервис высшего уровня? Лидеры сервиса э, нанимают людей, за их отношения, а уже потом развивает в них навыки, а не наоборот. Большинство компаний... Так, у человека есть пульс, да? Все, пульс есть, идем на работу, все. Во-вторых, я бы э, несколько категоризировал эти подходы к проведению собеседований среди новых сотрудников. То есть если, допустим, ты бы рассчитывал на работу в Apple, тебе нужно там пройти кучу собеседований до того, как тебя возьмут. И в Commerce Bank, и Republic Bank, и MetroBank, Если там ты на первом собеседовании не улыбнулся, второго интервью у тебя не будет. Поэтому самое первое. И не надо говорить, что «Ой, я ищу сотрудников, которые любят клиентов». Да, я люблю клиентов, конечно, это вообще мое второе «я». Ну, нужно э, обращать внимание на то, как человек себя ведет, как он э, относится к вам лично. Я вот когда проводил за последние 30 лет э, э, собеседование, я всегда всегда обращал внимание на то, как человек себя ведет. Это очень тяжелый труд на самом деле. Поверьте, вы говорите, я ищу людей, которые любят своих клиентов, которые хотят развиваться в отрасли клиентского сервиса. Вопрос, как найти золотую середину, предоставляя отличный сервис и следят за тем, чтобы люди не начали использовать его в своих целях. Я вам приведу пример одного места, куда я хожу как минимум раз в неделю. Сразу по дороге с офиса домой, у меня, кстати, 5 минут езды от офиса до, до э, дома. У нас там стоит магазин, называется, грубо говоря, «Все, по, все за один доллар». И там просто прекрасно, прекрасно есть вещи, есть Walmart и Target, они, конечно, тоже неплохо работают, но там люди, в этом магазинчике, люди всегда-всегда очень вежливы. Кого не возьми. И когда я что-то не могу найти, мне сразу подходит человек и предлагает помочь найти то, что нужно мне. Вот компания, да? Там есть вещи, они продают, которые, конечно, можно купить и дешевле, чем за доллар, где-нибудь в Walmart. Но они настолько качественно тебя слушают, что ты не хочешь никуда идти больше. Есть разница между э, высокоценностным бизнесом и низкоценностным. Я думаю, что все равно, в любом случае, дорогие ты вещи продаешь или услуги, дешевые. Все равно к клиенту надо относиться а по-особенному, как к королю. Это не так сложно, это вообще не стоит ничего. Пять секунд нужно, чтобы человеку проявить э, свое положительное отношение к клиенту. Сколько времени уйдет на то, чтобы улыбнуться просто? Сколько времени нужно, чтобы попрестить, сказать доброе утро? Сколько нужно усилий для того, чтобы сказать человеку, я вас э, вижу, э, вы сюда часто заходите, меня зовут Кевин, а вас как зовут? Это все очень просто. Это просто можно людей обучить, и они это все усвоят. К нам возвращается 80% клиентов. Я хочу сказать, что это благодаря тому, что мы учились у тебя на твоих выступлениях, когда ты был у нас в Киеве. Кстати, я хотел бы пару комментариев еще сделать, если можно. Алена, можно? Можно, конечно. Мы с Мариной разговаривали, она, кстати, с моими сотрудниками еще общались, Марина, вы поделитесь, пожалуйста, вашей контактной информацией в чат. Она свободно говорит по-русски, поэтому, если вас что-то интересует, какая-то наша книга или что-то вам нужно, какие-то услуги, в Украине работает у нас Богдан, есть мой персонал и Марина может вам помочь, можете через Алену обращаться. Мы тоже всю контактную информацию выведем на экран, поэтому у вас она будет доступна. Я просто очень люблю Украину. Кстати, кроме красивых э, женщин, у вас еще и еда очень вкусная. Вот когда у нас пандемия пройдет, приглашайте меня, я вернусь, я расскажу вам о новой книге, с удовольствием приеду к вам. Самый лучший клиентский сервис, который я видел в жизни? Было у меня раза три, наверное. Когда Человек, я вот летел на самолете, и я очень много раньше летал, сейчас уже не, вообще не летаю, потому что COVID-19 всех нас приземлил. Но три раза вот меня обслуживали так, что вот на, на, на борту ко мне постоянно обращались по имени. Я очень много денег трачу на билеты на самолет, и я даже вот не считаю там, честно говоря. Так, вот подходит типа, к тебе допустим, стюардесса меню подносит и говорит, господин Шоу, пожалуйста, вот меню. И вот, вот это мне понравилось больше всего. Если кто-то, допустим, тратит 5000 долларов за билет, вы, как вы думаете, нужно использовать э, имя человека, называть его по имени или нет? У меня это было всего три раза. И это действительно очень грустно и печально, потому что... Эти навыки, они очень простые, они совершенно несложные. Но тем не менее, я не знаю, не могу понять, почему люди не пользуются этой практикой. И, кстати, один из навыков, который очень важен, по моему мнению, это когда ты человека по имени называешь, вот кто-то звонит, и ты отвечаешь на звонок за два гудка, допустим, максимум. Сейчас используются технологии, типа нажмите единицу, нажмите ноль, нажмите решетку. Ну, я считаю, что есть небольшое совершенно количество компаний, которые могут ответить на звонок за один-два гудка и отвечать живой человек. Первое – это больницы в США, у нас где-то 10 тысяч больниц в США, в Рочестере есть специальная клиника – если номер один клиника во всех штатах может ответить на ваш звонок за один гудок. Кстати, помните, я об этом говорил постоянно, что все компании в Украине имеют слишком много сотрудников. Почему не заставить одного человека? Пускай сидит и отвечает круглосуточно на телефон. Ну, естественно, если у вас всего 7 людей работают, то, конечно, не нужно вам там 24-7 работать. Но если у вас работает сотни людей, вы должны быть доступны для клиента круглосуточно. Иначе у вас просто излишек сотрудников. Человека нужно учить, чтобы он абсолютно отвечал на все звонки за один гудок, а отвечал вежливо, со, всей, со всем уважением клиента. Скажи, пожалуйста, что ты пожелаешь нашим украинским компаниям, как все-таки сделать свой сервис выдающимся? Вот самое ключевое твое пожелание для украинских брендов, для украинских топ-менеджеров и для украинских сотрудников первой линии? Я бы хотел увидеть Украину как самую успешную страну в мире. Я хотел бы увидеть самой клиенториентированной страной в мире. Я бы сейчас обратился в Син... назвал бы, что в этой части Сингапур занимает первое место. Вот в Сингапуре нужно вообще, страна мелкая, да? Нужно под микроскопом на карту смотреть, чтобы ее найти. Но я считаю, что они делают это супер просто качественно. Я считаю, что Украина плюс может стать самой клиентоориентированной страной в Европе, по крайней мере. Ну, по крайней мере, среди стран бывшего Советского Союза и во всем мире. Если бы я жил в Украине, я считаю, что мне было бы очень просто поднять уровень дохода в своей компании. Как? Объясняю. Я бы изучал вопрос клиентского сервиса и постоянно шлифовал бы свое качество обслуживания до совершенства. Номер два. Я бы изучил все по поводу деятельности своей компании. Я бы знал больше, чем хозяин этой компании. Я это все чувствую и могу решать вопросы повсеместно. Таким образом обеспечивается вертикальный рост компании и компания начинает зарабатывать деньги. Возможности в Украине огромные, они просто не ограничены. Все эти возможности находятся в ваших руках. Нужно просто настраиваться на это. Как группа имеет, допустим, классный опыт проведения семинара, потом приходите туда. Это самый лучший актив ваш мозг. Его нужно постоянно развивать, и таким образом вы будете становиться более успешными. Я не знаю, Алена, вы со своим сыном это практикуете или нет, но мой э, внук ему сейчас 10 лет, но он читает одну книгу по развитию каждую неделю. Я его заставляю читать. Я готовлю ее к тому, чтобы он стал самым богатым человеком в мире. Он еще и откладывает 25% своих доходов. Ему, конечно, хочется игрушку какую-то купить, но я его учу откладывать деньги, экономить. И вот у вас такая прекрасная страна. Я обожаю ее. Почему не сделать ее самой мощной страной в мире? И вы это можете сделать, если вы будете ориентированы на клиента. Какой главный референс кода первоклассного сервиса? Вот самый главный залог первоклассного сервиса. Надо быть неустанно готовящимся к лучшему. Это должно быть обязательство навсегда. Нельзя типа сказать, так, давайте на этот год сделаем классный сервис, а потом забудем о нем. Надо постоянно шлифовать это и оттачивать это. Навсегда. Это превосходное резюме нашего сегодняшнего часового эфира. Друзья, действительно, клиентский сервис, его всегда нужно улучшать, нет предела совершенству. И давайте благодаря сегодняшнему эфиру Сделаем наш клиентский сервис великим вместе снова. Я благодарю тех, кто был сегодня с нами в эфире. Обязательно будет запись сегодняшней встречи. Вы сможете ее получить на те указанные регистрационные данные, которые вы предоставили. И, конечно, за inspiration, за тот опыт, который он сегодня нам дал. И за, за действительно вдохновение делать клиентский опыт лучше. Джон, спасибо тебе большое. Я всех вас люблю. Bye. Всем пока!